И это только середина, не сначала начал снять съемку. Сколько зерна, это просто в шоке, сколько уходит зерна с Молдавии. Это мне напоминает 41 год, когда Гитлер вывозил зерно с России, с СССР. В то время как вывез зерно и потом напал так и мы вывозим зерно в европу чтобы они нас потом забрали за голую жопу холодными и голодными у нас просто не будет сил потом сидеть и воевать отстаивать свои интересы Смотрю на эту всю картину, плакать хочется. Куда смотрит наше правительство? К чему они нас готовят? Это порт Джуджу Лешт. На карте он от иголки точка. Но такое ощущение, что он очень большой, очень огромный. Ох, горе, горе придет к нам.